Тут, конечно, надо было бы. Нет, фух, повезло. Смогу просто унижать, чтобы он сам себя бил. Сука, пиздец. ребята ну вы поняли что произошло только что конченная веревка которая берет предметы я же не хотел брать я же не хотел я даже там не стоял Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, сегодня будем проходить второе достижение за босса Варюги. Второе, может быть третье, пройдем еще два за один бой Вот получится у нас или нет, я не знаю, мы уже одно выполнили достижение Вот только что, но напарник вылетел у меня, короче вот, Осталось убить этих э -э ворюг, не собрав ни одного ключика вот, а он просто взял выметил У меня раса демона, я бы не затащил тут никак Я пытался там тащить, но не смог Вот, здесь главное, чтобы они появились на краю карты, ящики Сейчас они не появились на краю карты, поэтому будем очень долго топить Здесь ямочку делать не нужно вообще Она тут мешается просто Я не знаю, как мы будем топить эти ящики Потому что здесь очень сложно будет все. Короче, я сейчас иду и убиваю домушника просто Максимально быстро нужно убить домушника. Если я его сейчас убью быстро. У меня сейчас нравится демон. Просто вот это плохо. Тут дракон тащит, в основном да. Тут демон вообще не тащит. вот он. Ну тут он просто никуда не уходит далеко. Он, дракон может улететь, а демон крышками только может. Поэтому я буду один патрон стрелять, а другой уходить. Вот. Я буду так делать. Чтобы меня очень сильно не уронило. Вот. Мы уже утопили эти ящики. Но мы не прошли босса, потому что он вылетел просто. У него полный хп были, он просто вылетел. Я уже снимал видос. Сейчас повторно будем снимать. Ну тут ямочка точно мешаться будет. Очень сильно. Мы еще проходим не.. Подбирая ни одного ключика, то есть достижения не взять ни одного ключика. Тоже сложно достижение выполнить это. Не сложно, просто долго очень. Они все, в принципе, по сложности одинаковые. Как я уже говорил в прошлом видео, то, что все достижения за босса оборудия, они полностью одинаковые, по сложности я имею в виду. Вот. Поэтому тут особо ничего нет сложного, просто очень долго. Он даже не будет меня особо сильно уронить. Ну, это, конечно, плохо было. Хотя, с одной стороны, это хорошо, с другой плохо. Блин. Вот, да. Вот он бьет сверлящими тоже. Как бы... Не очень хорошо то, что он карту рушит. Но он, в любом случае, они будут карту рушить. Вопрос только, чем они будут рушить ее. Вот. И останется утопить черный ящик, наверное и я на синий буду топить тут ямочку сделаю потом как убью домушника и будем синий топить я буду синий напарник будет красный и наверное, о, черный да ну, таким макаром я буду сейчас и, ребята проходить достижение да. ну, тут как бы я видос буду полностью снимать полностью без перемотки без всего Потому что я снимаю видосы довольно-таки редко, ребята. Если я их буду снимать чаще, то... Я, конечно, буду перематывать. А когда видосы редко выходят, смысл мне что-то еще обрезать. Вот, как бы... Я снимаю редко, еще обрезаю, как бы это... Это не очень. Поэтому я буду просто снимать... Просто брать и снимать. Может быть, что-то я буду обрезать, но... Я не буду ускорять ничего. Вот, я не буду ничего ускорять, потому что я... Не хочу максимум обрезать. Ну и то... Редко. Вот Я не планирую тут ничего обрезать, ребята. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ты еще счет... сейчас под себя ну, разрушил бы землю под собой и утопился бы. Там, кстати, возможно было... <coughs> вот, уже я снял 50 хп у него. Ну, блин, это очень долго, ребята. Тут, конечно, надо было бы нет, фух, повезло. Ключик чуть не взял. Этот ключик это провал достижения, ребята. Это очень повезло мне. Это реально мне повезло. Тут уже начали просто проходить, и заново не хочется как-то. начинать. как я буду теперь его уронить, я без понятия. Вот. Теперь я там встану, блин, а там ключик стоит. Вот и как я его там буду. Его первый уронить, я без понятия Надо, чтобы он как бы Проход сделал ко мне, что ли, какой-то Ну, блин, вот это, конечно, плохо То, что там он делает меня урон Наносит Это очень плохо Так, сейчас один ящик красный утопил Сейчас, секунду, ребята, я приду я секундочку отойду. Просрал ход я немножко. Я отходил просто. Ладно, ничего страшного. Как это будет долго, ребят? Я не представляю, как мы будем проходить достижения. Это, это очень будет долго. Нам надо очень сильно экономить ХП. Вот. Очень сильно экономить ХП. Ну, тут, конечно же, видите, как я сейчас попал. Меня просто за Вот тварина какая. Ну ничего страшного, ребята. Я думаю, я тут выживу. По-любому. Просто тут надо будет э, регениться постоянно ходить. Один ящик утопили. Еще два осталось утопить. Вот. Думаю, пройдем. Должны, по крайней мере, пройти. <coughs> Просто долго будет, как уже говорил, сам. Так. Э -э что я делать буду? Ну, блин, тут, конечно же, надо... О, кстати, вот это хорошо. Он появился вот тут вот прям, где напарник мой там утопил ящик. Там же появился. Это очень хорошо, ребята. Это прям реально везение. Вот так я и буду его уронить. Вот. <coughs> сквозь дырочку, ск сквозь опалу. Блин, у меня будет уронить пытаться, да? Ну, какие нам, какая, а? Самонаводящийся у него эти ракетомет этот. Не ракетомет, а ковромет. Уже какой удар называется. какой удар говно вообще. А, не, какой-то -базука, -базука. Вот. Это бред вообще, сняли. Ну, они перерисовали оружие. Из-за того, что... Игра нарушает авторские права. Ну, логично, логично. 8 лет она ничего не нарушала у нас. И через 8 лет нарушила что-то, Это пиздец. Это бред. Вот. Ладно. выглубить. Блин, сейчас вот надо еще утопить еще один ящик, блин. Сейчас подождем, пока появится новый ящик. Может быть, он появится хорошо. Вот, сейчас вытопим красный. Давай, топи. Отлично. Где появился красный? Посмотрим. А где? Ух ты, как хорошо, ребята. Вообще, это кайф. Это вообще кайф, то, что они появились вот так вот. То есть э, тут вообще легко будет смыплен достижения Вам может быть просто труднее будет, если у вас появится по-другому. Вот Изи, вообще изи, я вам отвечаю, пацаны. <laughs> Когда вот так вот везет. Ну это швормикс, это тут одна шара везде. Он мог появиться вообще, не знаю где, э, в самом трудном месте где-нибудь. Тогда бы мы не прошли, скорее всего бы. Но я не знаю. Тут, конечно же, вирус он. Он меня зауронил жестко, так. Да, гонки меня тут трахуют только так. Ну, ладно, ничего. Выживем как-нибудь. У меня тут сварочку бы надо добыть. Но нельзя, нельзя тут брать ключики вообще. Да и сварки тут нет нигде, поэтому. Так, что? ты будешь делать так ну, понятно ох ты как хорошо скинул почти утопил ладно ну тут конечно же попасть трудно очень а я попал так вот сюда встану блин надо бы прорыть яблочку какую-то что ли заныкаться как-то от него что ли но это не страшно, это даже хорошо, наверное, с одной стороны. Причем так. Сказать. так. Блин, как это долго, ребята, реально. Самое долгое достижение в игре вот это вот, которое проходится очень долго. не так стреляешь немножко. Не во нормально но ну, блин это конечно не очень нормально ладно сейчас он его... надеюсь он утопит как его могут тоже утопить потом давай давай давай топи ну, вот это плохо это реально очень плохо пацаны то что он не утопил сейчас ничего я хожу кстати да Ну, нормально, кстати, я его уронил. 200 хп уже снял. Тут карманника будет труднее всего завалить. Не знаю, мне кажется, что-то карманника будет трудно завалить. К ним нельзя будет очень подходить близко. Как видите, только что я мог просрать достижение. Я мог просто ключик забрать и все вот этот вот серебряный, потому что... Ну он просто меня прикошитель и все. Меня это бесит, потому что сейчас просрал бы достижение. Изобредывать за, из -за кого-то. Но ничего, ничего. О, все, выполнено. Копатель выполнен. Осталось босса пройти. Осталось пройти босса. Так. тут, кстати, изи вообще, смотрите, как я его просто уронил. И ухожу в безопасное место еще после этого. Вот так бы сюда бы. Ну так не будет всегда. Сейчас еще пару ходов так сделаю, и все, дальше не смогу так его уронить больше. М -м -м. Сейчас посмотрим, что он сделает. Давай в себя, пожалуйста. Вот. Не хочешь, да? Как хочешь. <зараза>, Зараза какая реально пацаны Надеюсь, я успею пройти. У меня просто время тут поджимает немножко, ребята времени у меня не так много как вам кажется поэтому вот такие дела то есть у меня где-то полчаса как раз и есть но ну, больше чуть минут 40 до успею это да, успею. Тут, тут вы просто проходить даже меньше если если правильно проходить его вот. взял испортил все ну блин взял испортил ты его так скинул он так стоял хорошо ты его так скинул плохо. Пиздец. Как-то я его буду суромить. Я вообще не понимаю, зачем ты скинул его? не уворот, уворот не, не сбил бы его. это ты просто не так бил его, это надо было с другой стороны бить его, там где я бил его. о, это хорошо. все, осталось босса пройти. А это будет очень долго. Ну, ладно, потерпим. пожалуйста, вот давай себя, о красавчик, вообще пацаны, ну это слабенько, он все равно слабенько. М мог получше, конечно, там построить даже аркани не задели его даже, что очень плохо, поэтому вот такие дела. Вот, нормально, пойдет. Сейчас мы вдвоем быстрее его убьем. Хуй. Так, сейчас от меня Так, залезем, блин, я не смогу попасть. Мешается карты тут. Надо карту сломать. Вот, теперь нормально все. 576 хп у него, блин, много хп-то у него еще. У карманника ладно, пускай живет от домушника быстрее набить ну что это кота базука давай себя за уровень блин вот плохо то что он себя не бьет вот в, в тот раз он когда мы проходили э, достижение первое которое за э, ключики вот Нужно было раскрыть 35 ключиков, Вот. В тот раз он, короче, себя постоянно бил. Он просто себя убивал. И все. И мы не могли достижения выполнить. Мы только выполнили его вообще в конце. То есть. За босса вороге трудно все-таки достижения выполнять. Но это не вам не приковано. Это Прикованный это вообще не сравните ни с чем. прикованный ни с чем не сравнится то есть я уже прошел самое трудное достижение в игре это было прикованный осталось теперь все самое легкое так ну еще вот на этом надо выполнить мастер ветра по-моему, попасть 20 раз против ветра убить но это будем на короле мертвых выполнять. И это будет вообще в конце. Мне не хочется вообще достижения выполнять это. Но я выполню тупо, чтобы оно просто было выполнено. И все. Ну да, вот близко подошел. Ну ладно, ничего страшного. 540 хп у него. Конечно, нормально но все равно не так могу помог получше снять себя <laughs> давай ковровую блин что то на ковровую о да сейчас вы еще утопить дракона на шару как то да а прикиньте бы реально сейчас утопил но это было бы реально максимальная шара в игре наверное было бы максимальная в игре которую я только видел нет была еще у меня шара похуже чем это было бы одна там я знаю когда просто у вот тебя персонаж что ты делаешь вот просто забей уже попасть рейси О, четыре ключика валяет смотрите тупо 4 ключика валяются нормально так все больше у него не выпадет ключей вот. максимальное количество которое может вытащить 4 ящика 4 ключика вот поэтому больше выпадать не будет вот. так будем его уронить потихонечку 400 хп осталось это меньше половины все тут ребята осталось быстренько его дужжешь поруч мы и все и вообще Только не бей меня. Только не бей, братан, сильно. Я тебя умоляю. Давай сам себя. Ну кого ты бьешь? Куда ты бьешь? Ну, он бьет по напарнику. Так опять, сейчас он топит мой. Я не запью. Кого ты просто бьешь? Ладно, ничего. Так. Ты спромазаешь, ты спромазаешь. Я базар, ты промазаешь. Ну, почти промазал. Попал, как бы ну промазал все равно. Один раз. Один раз не пидорас. Так. Нас два. 360 хп. Просто мне нечего, ребята, тут комментировать особо. Вот. Поэтому я всякую хуйню несу вот, как бы понятно, что тут надо делать, как бы. вот, поэтому я фигню несу всякую уже реально просто скучно уже проходить его ну потому что само, сам по себе босс скучный, очень очень долгий и скучный вот раньше он был реально крутой, этот босс, его проходили раньше каждый день люди когда он только вышел, сейчас он уже вообще не тот, каким был раньше, он уже Вообще не тот Ну ты залазь уже, давай Промазал опять Зараза Ну попал, где-то попал Думал промажут, думал промажет реально, пацаны но попал, как видите, нормально. У меня еще много хп, в принципе. Все, считайте, пройдем сейчас, уже. Я думал, то что будет ключиков больше выпадать. Их 4, оказывается, выпадает. Да, все, потому что ящики 4, все. Больше их выпадать не будет. Ну ты урод, реально, а как он стал Еще и попал, вот гаденок такой, реально. Давай себя. Ты же можешь себя уронить. Не? Не? Не хочет? Не хочет что-то. Носорог был бы очень тут Крут Мы бы снимали прыжками носорога еще Довольно таки много хп Ну как По 40 хп снимали бы Чтобы он сам себя зауронил быстрей А то надоел мне уже он Реально надо надоел, пацаны Реально очень долгий просто босс Ну давай, бей себя Ух ты, как повезло То есть сейчас он, короче, подобрал ключики А если бы я их подобрал? Было бы реально очень обидно было. Потому что мы прошли достижение уже одно. И заново проходить как-то не очень хочется. Так, вот ключик выпадать начал тут. Ну, блин, вот как вот так вот? Так, все, встал нормально. Сейчас будет уронить. Капец. Попал. Два раза попал. Из четырех. Ну, блин. Капец. 200 хп осталось у него просто. Его уже убить надо быстрее, наверное. То мы уже остальных будем бить. У остальных это я имею в виду карманника. <свят> что, там ключика нету? надо аккуратно послал. Мне кажется, если он в ключик даст. О, я видел ключик даст. Все, осталось немного, прям буквально немного осталось, вообще прям чуть осталось. хода но вот там кстати опасно ребята внизу видите там ямочка какая большая то есть реально тут будет опасно Сейчас увернется на зло, смотри, Сейчас увернется. Сколько у него там у ворота? 8% у ворот, блин, увернется. по-любому вернется. Не сказал, что вернется. вот гандон, пацаны, реально гандон Увернулся, козел. Зато ключик круп. И последний Теперь ты его не возьмешь больше это ты больше не разношу ну блин вот это плохо но ну, у меня US есть крыла ничего страшного блин я завязать могу еще потом возьму ну и все пизда тебе просто пизда просто пизда ему ⁇ бко это блин синий ключик вот конечно если бы все ключики были здесь лежали бы на этой стороне было бы реально пацаны легче тут синий ключик вообще решается не в вот этом остался он будет постоянно упадать, упадать, упадать. И есть шанс, что мы его заберем потом как-то. Реально будет обидно, если заберем. Это лагает у меня, блин, все. Ну, это понятно, это шнурмикс тут. У всех лагает. Хоть комп у тебя мощный, хоть не мощный. Ну, у нас даже у Марика лагает, там он говорил. А у него комп, знаете, сами мощный. но ну, короче, я сейчас буду регениться, пацаны. И так дело не пойдет, потому что мне мало ХП. Будем вот так вот. Ну блин, я остался под уроном, конечно, небольшим. Но ничего. Давай меня бей Промаш, пожалуйста, промаш. Один ХП это не страшно. Это не страшно, это вообще не что. Синий ключик ты заберешь. Так, ну я буду просто реганиться пока. Пойдем карту и будем. Полчаса снимаю уже, реально, в Полчаса снимаю видос, уже надоело снимать его немножечко так. Вот такие дела Это видео конечно стоило бы ускорить но я не буду этого делать не знаю почему не хочу просто кто хочет можете просто перемотать или можете вообще не смотреть ну что у меня партнерки нет все равно компании как мне просто главное снять видос все я пока что не стараюсь даже особо развиваться вот местных видос главным все так все наконец-то я вышел я вижу то что у напарника вообще не лагает почти что это у меня тут лаги жесткие уже начинает попадать. Ну да, это конечно очень плохо. У него мало хп. У него молот. Зачем он нужен ему, я не понимаю. Лучше бы ты взял регенерацию какую-нибудь. попольше бы посох аптекаря я бы тут тоже не очень, потому что на, на хирурга брать посох аптекаря. Ну, как-то мне не очень. Потому что у него этот. Перед... Передозировка. Сет передозировка типа когда у него много регенерации вот, броня снижается на минус 8 по-моему что-то такое но я конечно сейчас останусь подумать немножечко давай давай уходи. прыжок, прыжок еще один прыжок надо было. очень плохо не бей меня вот бей его будет нормально В выходные я буду банкировать видос ребята и тот просто видос по достижению и этот Оба они выйдут в один день. То есть два достижения за один. Ну, как бы это одно видео должно было быть целым видео, но я если целое видео выложу на полтора часа, даже больше там у найдет. Полтора часа одно видео. И минут 40, даже больше это будет видео. И там два часа чем-то там это очень долго для одного видео поэтому я короче сделаю двух разных видео так Конечно, надо будет залезть еще на тихо Одно, уходим обратно. Че-то очень сложно залезть на веревке тем более. Там еще ключ лежит. Блин, плохо, очень плохо. Он еще его уронит, пидорас 700 хп у него, блин, 700 хп, еще много, еще много. Мы мучились с ним полчаса тогда. Ну да, тут тут надо карту рушить. Сейчас знаете, что я сделаю я? Ну, блин, залязь нормально уже. Буду уронить просто что это такое за урон был даже не урон говно какой-то был ладно что поделать капец 100 хп винтовкой сна у меня 100 хп ребят винтовкой я в шоке а я ему один хп сна да капец просто я вам серьезно говорю капец он долгий и сложный, не сложный, долгий просто очень надо просто крысить правильно, регениться просто, надо просто уйти куда-нибудь в карту и ждать пока мы зарегенимся и вернуться уже допить его это ж... а это очень долго, это время, мы стараемся просто быстрее пройти мы особо так не скрываемся от него вот встаем под урон чаще всего Ну, капец ладно что поделать уже чтобы это было, то было. М -м -м, как же это сложно может просто топим его он тут стоит просто очень плохо хотя если мы его топим может, на щелку же станет. Я не знаю, как он станет, если я ему вот это там... Нормально. А ща, короче, я к нему встану. Смотрите, что буду делать. Ща буду просто унижать его. Унижать просто будем щас его. Роба такого. Давай сам себя за урон, пожалуйста, братан. Сам себя. Во, нормально. Надоел, реально. Очень, надоел мне. 500 хп у него осталось. 518 хп. Плюс он себе снял 100 хп почти. винтовка этой... Будем его просто унижать, чтобы он сам себя мил. Сука пиздец.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 плевать ну вы уже сами понимаете то что я я прошел бы и так уже два за один бой хотел пройти получилось один за один бой да капец это реально. да я не хотел цена мои случайно я вообще не знал то что я возьму ключик этот веревка это конченая конченная веревка убогая Впервые в жизни она меня подвела, тварь. Знал бы я, я бы ради этого случая, ради этого босса поменял бы, разобрал бы её в то конченную уже. Ради этого боя, блядь. Уже бы разобрал и все, и не парился бы. Пиздец, просто. Почти прошли, прикиньте. Почти прошли, и в конце ключик подобрал. Ладно, хотя бы мы прошли э -э копатель. Хотя бы мы утопили эти ящики. Сейчас я, короче, уже. Раз уж я, короче, уже ключик подобрал. Я уже понял. Раз уж я подобрал ключик, этот сейчас пойдем, возьмем плазмоган. Просто возьму плазмаган и все уже. Уже пофигу уже. Уже вообще насрать. Сейчас возьму плазмоган и все. А раз уж я уже провалил достижение это все, значит, уже все да. максимально его уронить всеми средствами доступными ну что-то такое А он закрыт. Блять, он закрыт. И закрыт. Пиздец. Сейчас меня утопит еще. Пидорас, реально. Пидорас, просто пидорасина. Ладно, у меня сейчас через три хода он а, открывается уже. Реально обидно, пацаны. В конце вот такая хуита. Уже 300 хп осталось у него. И в конце ключик забрал. Ну как так может произойти? Все бывает в этой жизни. И в игре тоже все бывает. Вормикс это говно, а не, а не игре, блядь. Я даже не хотел брать нихуя. Ладно, я уже не буду делать отдельное видео, ребята. Еще одно. Ну, тут понятно, что я, блядь, уже мог пройти и без ключиков, без этих. Понятно, что я тут два забоя бы мог выполнить, если бы не такой бред, который сейчас был только что. Ну вот это, блядь. Я не знаю, у меня нет слов, просто у меня нет слов, и все. Прошли и дошли, пофигу, уже. мы одно выполнили все. все. Сейчас плазмаган открывается у меня. Эту мы уничтожим, на просто разъебем 200 х ну Ты не убивай только меня, Мартиш. Да блять У меня ж был плазмоган У меня ж был плазмоган и я бы мог убить его. Плазмаган. Ну пофигу Вообще пройдем мы этого босса сегодня или нет? <смех> Интересно, мне это осознать. Давай сам себя, пожалуйста, блять, кого ты бьешь, урод? Не дай бог ты сейчас ушел топишь, блядь. ебаный, попал. Попал, пацаны, прикиньте, попал. Вот и все. Вот и пиздаймы. Все, пацаны, пиздайму. 10 плюс ХП. Вот и все, блять. напрыгался, блять, еблан. Доигрался нахуй. Но смысла от этого не было ребята понимаете Потому что мы сейчас прошли это сезоне это придется еще раз проходить все равно придется еще раз как-то молить будет блять он еще упал вниз блять, обратно упал дать обратно упал, упал на ты не дай бог сейчас он еще попадет попадет по-любому причем все были у ⁇ бок пацаны просто у ⁇ ну в итоге он решил зарегистриться немножко в карту посидеть Серегенилась 100 хп уже. карманника вот 77 хп. Блин, давай уже выходи. Не убьет он тебя. Не убьет он тебя никак уже, блин. Если пособирать овцу, собрать, мы пойти можно, блин, даже. Бля, 77 хп. Какой же он долгий пацан, Какой же он сука долгий. Так я хотел его уже пройти и больше не проходить, но придется еще раз его пройти, когда будет потом уж придется пацаны поверьте мне зато мы уже ящики утопили это уже плюс Ребята, прошли, считайте, уже осталось ему добраться туда и все. Там долго добраться, просто очень сложно добраться. Там что, блин, вот меня бесит то, что эта карта такая тупая, блин. На веревке хуй полазишь еще, блять. Вечно тупая, ты, блядь. Цепляешься, ты не можешь залезть. Вот как сейчас, вот видите. Ну ты еще утопись. Как заебалось уже забраться не может нормально, блядь. А? Я в шоке, я в шоке, блядь. Я ключик взял. Этот забраться не может. Капец. Ну, один ключик, блядь, ну это пиздец. Пацаны, это реально пиздец. То, что происходит. Мне его сосредоточить надо будет. Давай, давай, забирайся, братан, забирайся быстрее, не беси меня. Давай, наконец-то он залез. Наконец-то он залез. О! Давай вниз иди. Ну, мне кажется, сейчас он опять вернется, сейчас. Ещё разочек. А потом он добьет его уже. Все-таки кот и еще такая шапка с своего у него. По-любому вернется. Давай себя добей. У него уже просто не терпится закончиться бой. Этот тупой скучный бой, пацаны. Но тут особо нечего говорить даже было. Он тупой и скучный. что то решил пойти за овцой? Или стазис решил взять, или что ты хочешь сделать? Бункеролом хочет взять? Зачем? Чё он хочет сделать? Я не пойму. Что ты хочешь сделать? Пиздец, достижения, конечно. керолом берел здесь и убивай его брей пизду и ноги я уже дал ноги запускай. Все, прошли, ребят, прошли наконец-то этого мудака и банана Но мы прошли его не полностью, мы прошли его достижение копатель туда. А, надо пройти еще авторитет который я провалил. Блин, я взял просто и испоганился. Вот зараза какая, уворачивается. но ничего, ничего, ребят, ничего. Я уже без видео пройду. Решил я все-таки, ребята, показать, вот, как я буду проходить достижение. Э -э, не взять ни одного ключика. Как можете видеть, то, что вот сейчас вот у меня все ключики остались вот здесь вот. Вот. Когда мы били домушника, мы выбили с домушника 4 ключика. Вот. И он их не подобрал. И карманника уже будет легко убить, потому что он уже ключики не выдает. Вот, мы уже добиваем его. И я решил все-таки включить запись в конце, уже, чтобы вы видели то, что я прошел все-таки это достижение, моего е как бы. Вот, уже все легко тут. Осталось 200 хп у него. Вот. Не так у это сложно было сделать. Просто, просто в прошлом бою. Вот, я как-то забрал случайно ключик с помощью веревки. Вот, и в чем была пробл проблема, то, что он постоянно его подбирал и забирал э карманник. Тамушник только три ключика выбил тут, на этой стороне. Вот. И У карманник этот ключик постоянно мешался, я случайно веревка его подобрал. Обидно было, конечно, обидно было. Но ничего, ничего. Уже почти прошел. Вот, сейчас запишу. Исход боя уже. <кх -кх -кх Потому что заново снимать полностью видос, как я прохожу одно достижение, просто бью ружьем. Но это, это бред, ребят. согласитесь, это просто бред. Еще те видосы я снимал, да, как бы, потому что видосов у меня не было на канале давно очень, ну, редко выходит. Поэтому я снимал до конца, а этот уже, ну, смысл одно и то же снимать по пять раз как-то не очень. Каждый. Я бы снял за одно видео. Два достижения, но не получилось, не получилось, поэтому прошли, в прошлый раз мы только утопили три ящика и все. И просто убили его. Вот такие дела. Ну ничего, ничего, мы уже просто уже добиваем карманника. И у нас достижение за босса Варюги пройдены все достижения, да. Ну, добивай его уже. Смотри, только не вылетай. Если он вылетит, я в шоке буду. Он опять может вылететь. Просто он ну, один раз вылетит у меня уже. <coughs> Все. Раз. И... это не убьет. Да, не убьет. Ну ладно, сейчас мы добьем его туда. А, гонком добьет. Ладно, окей. Все, прошли, ребята. Я за это. Вот, достижения мои: 120 фузов, 1 рубин и 30 очков достижений. Итого у меня уже сколько? Итого у меня уже 9550 очков достижений. За каждое достижение за босса, ну, за все достижения за боссов, одного босса какого-то, да, допустим, хакера дают 50 очков тут. 20 плюс 10 плюс 10 плюс 10 50 плюс 50 плюс 50 150 мы можем получить и тут 30 180 можем получить очков достижений еще если пройдем всех боссов тут я всех прошел уже просто новых я не проходил еще вот новороги я уже прошел и паладины я начинал проходить уже вот следующее будем проходить старый бог паладина вот очень скоро вот. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ребята, вот, я в группу, кстати, насчет группы, ребят, хотел сказать, то, что, наверное, все-таки записи я больше сюда не буду выкладывать, потому что, ну, всем насрать, как бы, я вижу то, что тут нет активности вообще никакой. Если было бы хотя бы 5, по 5 лайков набирала запись хотя бы одна, хотя бы 5 лайков, то я бы еще что-то выложил бы, да. Тут вот смотрите, ну это можно вот так убрать, тут нету лайков, нету вообще никакой активности, комментариев нету, ничего нету, как бы. И смысл это что что-то укладывать, как бы, я не знаю какой смысл, что сюда выкладывать ребята поэтому наверное все-таки ну, может быть может быть я подумаю что-то и буду выкладывать если у вас какая то будет хоть какая-то активность ребята хоть поставьте хоть 5 лайков сюда на запись на одну тогда будет заебись ссылочка на эту группу есть в описании под видео вот группа уже существует очень давно ну вы все они знаете просто просто я ее как бы у меня YouTube популярнее, чем группа, поэтому все в основном на YouTube сидят, вот, подписчики мои, а в ВК, короче, тут никто ничего не лайкает, актива вообще никакого нету, поэтому... Не знаю, посмотрим, если будут активность какая-то, то может быть я что-то буду сюда реально годное выкладывать, в зависимости, от, конечно, от времени. Но я, как уже говорил, то, что я не буду сильно упор делать на YouTube и на паблик, вообще сейчас я не хочу этого делать, вот. Будет время, когда я вернусь уже окончательно youtube их паблик и буду активно заниматься им примерно как, примерно как марик только марик сейчас уже забросил этот, ну, свой паблик там у него вот, там работают его люди как бы он не он сам как бы его люди работают вот а я буду реально пабликом заниматься когда-нибудь когда -нибудь, когда будет время у меня это время будет через полтора года тогда через год через полтора вот все давай